Чьи интересы защищают областные депутаты, молча о повышении пенсионного возраста? Напомню, до 18 июля Государственная Дума ждала мнения нашей областной по поводу повышения пенсионного возраста. Но наши областные депутаты проигнорировали и Госдуму, и обращение депутатов рангом поменьше, и требования обычных людей. Своим молчанием они фактически поддержали областное правительство во главе с Воскресенским, которое выразило свое одобрение идеи повышения пенсионного возраста. Депутаты обещали защищать интересы народа, когда избирались на свои места, но в самый ответственный момент испугались и промолчали. В сентябре им снова предстоят выборы, и они прекрасно понимают, как в нашей области со средней продолжительностью жизни мужчин в 64,5 года относятся к выходу на пенсию в 65, но встать на сторону людей им не позволяет членство в партии жуликов и воров. Законопроект о повышении пенсионного возраста в принципе позволяет существовать только большинство Единой России. На примере руководителя фракции «Единая Россия» в Ивановской областной думе попробуем понять, чьими интересами он руководствовался, когда принимал решение молчать о столь чувствительной теме. Буров Анатолий Константинович – первый заместитель председателя Ивановской областной думы. Сидит в депутатах с 2005 года, председательствует в комитетах социальной политики и контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. На сайте Ивановской областной думы в биографии Анатолия Константиновича указано, что последним местом работы у него была позиция генерального директора в ООО «Волжская мануфактура», которую он покинул в 2011 году. Взглянем на декларацию о доходах депутата Бурова с 2011 по 2017 год. Видим странное. Каждый последующий год доходов все больше и больше. а информации о каком-то новом рабочем месте председатель комитета по контролю за достоверностью сведений о доходах нам не рассказывает. Может, Анатолий Константинович не совсем ушел из волжской мануфактуры? За год до официального ухода с поста генерального директора Буров пропадает и из числа учредителей. С 2011 и до сих пор новым учредителем значится Каминская Ольга Витальевна. Тут надо оговориться. Волжская мануфактура – далеко не одна компания. Даже официальный сайт сообщает нам, что это целая сеть. Только с содержанием слов «Волжская мануфактура» в нашей области зарегистрировано целых 6 компаний. Все они имеют одинаковых учредителей и связаны с медициной, продают лекарства и медоборудование. Те же лица указаны учредителями и в других компаниях, уже без слов «Волжская мануфактура», однако с теми же директорами и уклоном в медицину. Итого получается как минимум 14 компаний с суммарной годовой выручкой за 2016 год в 1,6 миллиарда рублей целая медицинская империя. У одной только ФО «Волжская мануфактура» за последний год госконтрактов и закупок накопилось на 324 миллиона рублей. По сути, весь бизнес состоит в обслуживании государственных нужд. Одни и те же больницы будто прикованы к одному поставщику. Вот, например, созданная в 2014 году ОМТК уже стала главным поставщиком седьмой городской больницы, захватив контрактов на 121 миллион рублей. Второе привлечение поставщик при этом имеет контрактов лишь на 47 миллионов рублей. А ведь в десятку крупнейших поставщиков седьмой больницы входят также ФО «Волжская мануфактуры и «Аптека Центральная», также связанные с этой медицинской империей. Чаще всего контракты заключаются без конкуренции, на тендер выходит лишь один поставщик. Но бывает и такое, что связанным компаниям приходится эту самую конкуренцию изображать. Это прямо запрещено законом, но кто смотрит на закон, когда под боком Единая Россия и статус областного депутата? Вернемся непосредственно к Бурову. Если посмотреть декларацию о его доходах за 2016 и 2017 года, можно заметить, что в 2016 он заработал аж целых 8 миллионов рублей, а из собственности пропала квартира в 115 квадратных метров. Эта квартира находится в доме номер 23 на улице Батурина. Вот в этом комплексе. Почему она так важна? Анатолий Константинович продал ее в 2016 году. А теперь давайте взглянем на один из контрактов той самой Каминской Ольги Витальевны. В нем почтовым адресом она указывает именно эту квартиру, и это в 2015 году, в то время когда она все еще принадлежит Бурову. У Анатолия Константиновича, судя по его декларации, есть один несовершеннолетний ребенок, но официальной жены нет. Биография говорит нам, что детей у него трое, а опыт подсказывает, что удачные схемы обогащения часто переходят по наследству. Смотрим на закупки медучреждений на услуги прачечных. Вот же странное совпадение. У тех же самых больниц, что являются основным источником для заказов волжской мануфактуры, за эти услуги борются компании с очень похожими названиями. ОО. «Индустрия чистоты» и ООО «Прачечная индустрия чистоты». Директорами учредителей первой является Буров Дмитрий Анатольевич, вероятный сын Анатолия Константиновича. А вторую учредила Ситалова Ольга Вячеславовна. И вроде бы прямой связи с Буровым нет. Но Ольга Вячеславовна, кроме всего прочего, работает директором аптеки «Вольная» в Вичуге, учредила которую Лариса Витальевна Бурова, вероятная бывшая жена Анатолия Константиновича. Давайте наконец посмотрим, где же живет Анатолий Константинович. Прилетаем над садовым товариществом Варяг. Вместо ровных морковных грядок и яблоневых садов видим довольно приметный дом с мозаикой на переднем фасаде и красиво выложенной плиткой по периметру. В углу участка располагается просторная баня. Рядом с ней обустроен бассейн. В центре участка есть небольшой прудик и мангал под крышей. Участок на самом деле состоит из трех. Часть между забором и высаженной линией деревьев, если верить Росеестру, никому не принадлежит. Выходит, один из участков просто захвачен, а два соседних оформлены на Каминскую Ольгу Витальевну. Но верхний участок тоже оформили в собственность лишь в 2017 году, при том, что находящийся на нем дом начали перестраивать еще в 2013 году. Участки записаны на Каминскую, так при чем же здесь Буров? Зайдем снова на сайт областной думы и видим ссылку на официальный аккаунт в Твиттере. Анатолий Константинович не часто делится личной жизнью, но изредка эмоциональные порывы берут вверх. Обратите внимание на камни в левом нижнем углу, цвет елки и расположение лиственного дерева. Если присмотреться, заметим еще и характерный кирпичный забор. Вот мы и нашли точку съемки этой фотографии. У нас нет сомнений в том, что Анатолий Константинович пользуется этим домом, а значит и в ежегодной декларации о доходах он должен быть указан. Но его там нет и в помине. Должность заместителя председателя Ивановской областной думы дает огромный административный ресурс. Он помогает умалчивать об истинных доходах, имуществе и обеспечивать бизнес-империю госзаказами. Было бы странным, если бы Буров не воспользовался этим ресурсом и для того, чтобы стать депутатом снова. Уже 1 августа появились сообщения о брошюрах с агитацией за него, которые не были оплачены за счет избирательного фонда, как того требует закон. А распространялись они на приемах граждан в администрациях Плеса и поселений Приволжского района. Депутаты Единой России не готовы вставать на сторону людей. Все их действия направлены на одно – использовать административный ресурс ради собственного обогащения. Они, конечно, могут заасфальтировать вам двор, за ваш же счет силами городских администраций, или одаривать вас школьными принадлежностями к 1 сентября, при том, что именно они ответственны за то, что собрать ребенка в школу – все еще испытание. Но они будут каждый раз прятать голову в песок, когда нужна будет защита всех жителей Ивановской области. Как они хорошо показали это своей реакцией на недавнюю безумную мусорную реформу и повышение пенсионного возраста. Пока депутаты не способны выступать за людей, необходимо самим поднимать волнующие нас вопросы. Воровство наших пенсий не волнует никого, кроме нас самих. 9 сентября по всей стране пройдут акции против повышения пенсионного возраста. С нами вынуждены будут считаться только тогда, когда мы перестанем позволять обращаться с собой, как со скотом.